Надёжней, чем жестким вибрам Ему камень не страшен И гвоздь нипочем, словно вызов Бросая жестоким горам Оставаясь всегда самым крепким свином Ханваги мои, ханваги Были вы на кара и на попадаги Ханваги мои, ханваги Вы ж меня от беды берегли Ханваги мои, ханваги, Это вам не унты, это вам не краги. Ханваги мои, ханваги, Лучше область. Когда камень крошился под жесткой стопой, Когда вереск клевер сминались, Когда солнце расплавило лед под горой, Мы всегда мне верны оставались. И в полуденный сной и на июльской шаре, И в холодной декабрьской стуже, Было сухо всегда и комфортно ноге, И ни разу я не был простужен. А почему я не был простужен? А потому что на меня были надеты в тот момент... Хан Вааги -ва был... Вы на баба и на карадаге Ханваги ваги мои, хан -ва Вы выш меня от беды берегли, ханы ваги мои, ханы ваги, это вам не будут, это вам не краги Ханваги ваги мои, хан ваги -ва лучше обувь земли.